Так, домой хочется, как бы отдыхать хорошо, что-то уже прям хочу домой просто. Ой, что с рассветом-то у нас? Есть нормальный рассвет, нет? Остров он один, ходишь по кругу каждый день, все одно и то же, короче. знаю там, где каждый краб, где живет, какой норки. Улиток всех рассмотрел, всех птичек уже погодел. Стоит, явилась, не запылилась. Убежит. До стопудового убежит. Такое ощущение, как будто... А, ну, вообще остров вымер, что ли. В основном, конечно, англичане. Ну и русских очень много, которые... лов секс BDSM, Александр, Надежда. Ужас вообще, блин. Нафиг я это трогал. Это для рыб. Колбаска вот для них. Вот. Рыс, банан. Uh -huh. А это для этих бешеных микроулиток. Доброе утро, страна. Ох. По -доминикански сейчас 7 утра, у какой доминиканский, по-мальдивски. По, по московски сейчас 5 утра. Нету еще 5-5 час. А здесь еще 7 часа. 7 нету, 7 час. Рожа кривая. Это все нормально, как бы, как говорится. Я просто, как вы знаете, макияжем не пользуюсь, как есть. Иду, опять опоздавшего встречать рассвет. По их, по-мальдивски, рассвет происходит начало седьмого. А, и получается, что я встаю, как бы если по-московски, то я встаю в пять. А надо вставать в четыре, чтобы заснять этот рассвет. Ну, ничего. Как говорится, ну, если не поверите, вот у меня сны одолевают, нету. Так домой хочется. Как бы отдыхать хорошо. Что-то уже прям хочу домой просто. Ой, что с рассветом-то у нас? Есть нормальный рассвет, нет. Пока сильно рассвета. Ну, что-то солнышко встало. Назовем это так. Это прям не рассвет. А, Самолетики, ну Самолетики эти, как кукурузники, которые приземляются на воду. И вот ими развозят людей на другие последующие острова. Фу, пошел я просыпаться. Угу. Буду просыпаться из помятого агента по недвижимости города Сочи, сейчас буду превращаться в нормального немятого туриста, Мальдив отеля Адара. Так, спускаемся в тихонечко. Опа-на, что я нашел? Это стопудово какой-то... Кого-то за ночь съели, короче. Так, куда, Кость? на берегной? Нормально, так, хороший антураж. Я поэтому ночью очкую теперь купаться. Сказали, что скаты могут в песок взорваться. И если скат кружали, то мало не покажется. Ну, я как бы поначалу первые четыре дня купался. Прям ночью даже купался, пофигу, прям ночью залазил. Вот сюда вот. Ну, сейчас все, что-то я поумнел уже пару дней подряд и перестал, перестал я, честно признаюсь, заходить в воду ночью. А, потому что то не очень бы хотелось, чтобы какой скат укусил, а, ой, ой ой лучше любого кофе, вот это вот с утра. Ух, вода прохладная с утра, хотя днем, когда купаешься, она не кажется вообще ни разу прохладной. Да идем, когда купаешься, вода вообще аж кипятком кажется. Ладно. Ох, бодрек, бодряк. О, бодрела. Ау. Ух, хорошо. Ух, сразу так бодрит. Вон там еще кто-то на завтрак идет. Ну, это итальянцы, да, итальянцы пошли на завтрак. М -м, в это время уже -э с 7 утра. Или с половины седьмого. О, завтрак уже здесь во все начинается. А заканчивается в 10. В общем, завтрак вот так вот. Первый день я вообще завтрак проспал. Честно признаюсь, потом ходил пиццей, подкреплялся. Фу, все, с головой, как говорится. Фу. Ой, все, дештяк, дештяк, дештяк. О, хорошо. Все, проснулся. Нас ждут великие дела и замечательные приключения. Правда, я уже не знаю, где их подпускать. Остров он один, ходишь по кругу каждый день. Все одно и то же, короче. Только в Тикибаре еще не был. А так был везде. В каждой дырке, как говорится. В каждых кустах. знают там, где каждый краб, где живет. Какой норки. Улиток всех рассмотрел. Всех птичек уже погодел. Короче, вон она ржет. Слышите я. Ну и решил немножко вдоль пляжа прогуляться. Как я рассказывал ранее в своих видео, здесь тоже правильно можно выбрать пляж. Можно подобрать, чтобы у тебя был домик прямо напротив кайфового, чистейшего пляжа. А можно, какой домик достанется там жить, просто ходить, как говорится, на чистейший пляж, который вам нравится. Сейчас происходит еще небольшой отлив. Ой, ножки больно. Но уже ножка заживает нормально. И вот так вот ходить на нужный вам пляж купаться видите здесь прекрасный пляжик причем весьма даже неплохой утра еще до конца не проснулся самолетик повез очередных туристов на соседний остров иду в сторону грильбара и домиков на сваях посмотрим со скольки грильбар работает в 7 утра я еще не ходил в гриль-бар никогда. Там кайфовый чувак делает, мой friend, делает классные коктейли, признаюсь я. Сейчас я доберусь туда. Надо быть и на завтрак, конечно, но я иду туда. Ого, птички. Какие-то странные вообще. Орут и днем, и ночью вообще. Даже, если честно, поначалу они мне мешали. А сейчас привык нормально. пока шел увидел вот эту вот картину видите да стоит явилась не запылилась Опа. убежит стопудово убежит птичка не убегай догнать тебя никак я так понял да цапля это ж цапля ну ладно ладно убегайте то я хороший прям мапля и выбежала угу, угу. 7 утра по-мальдивски грильбар еще не работает ну, вот он правильно бич гриль бич гриль бич бич это же пляж правильно бич гриль меню салат грен салат исланд салат бургер хот дог Fish chicken chips. Чипсин. Вот такие вот, в общем, дела. Интересно, со скольки он работает. Наверное, чуть попозже. Похоже, что. Днем тут полно народу. Сейчас пока народу мало. Сейчас пока все просыпаются. То есть, даже получается, я по-мальдивски сюда пришел слишком рано. Здесь вот тоже во все вот столики. Везде сидит народ. Везде кушают чипсы бургеры. О, похоже, я облазить начинаю. И картошку фри. Тут она очень распространена. Я думал, что картошка фри у нас в России сильно распространена. Здесь распространена побольше будет. Идем на качели. Романтик качели. Был я на них один раз, иду еще раз. Во время отливов качели оголяются получается как бы высоко вот так вот так кто-то копал норку он видите? видите там кто-то копает кто-то копает норку видите она оголяется вот. честно кто там не могу сказать наверное какой-то крабик и вот эти качели они во время отливов они оголяются а во время прилива ты сидишь практически в воде Хотите, если будете здесь вот так вот покачаться отделать нефиг если честно уже тоже здесь отделать нефиг так хотел все во время отлива максимально пройти вот по этой косе ее намывает сейчас попробую пройти должно быть красиво многих животных будет очень хорошо видно морских вода прозрачная прозрачная <-ito> это особенность Море а этого океана. Я все время хочу сказать море, а это океан. Обхожу остров 7 утра по-мальдивски. По-нашему 5. Но не к души. Вот реально не к души. Встретил только одних русских. Русские были. Такое ощущение. То есть русская пара гуляла. Такое ощущение, как будто. А! Ну вообще остров вымер, что ли. Пустота. На пляжах. Бары закрыты никого нету. Если хотите чисто сами уединиться на этом острове, чтобы вокруг не было ни души. Встаете пораньше, идете вот так же гулять, как я. Солнышко здесь зашло еще два с лишним часа назад. И пусто. Знаете, такое как постапокалипсическое время, как будто бы пустота. Только трусы иногда валяются, шлепки валяются, и изредка можно увидеть уборщиков листвы. Они гребут уже, там, если по-мальдивски с 4 утра вообще, вот этими вот грабельками собирают листву. Пораньше встают, судя по всему, чтобы по солнышку сильно не работать. Иду, гуляю по острову. Ну, вообще, знаете, приятно насладиться, когда народу нету, Так как бы мало народу. В этом фишка острова. Ну, вообще, мальдивских отелей. Как бы народу и так нету. Потому что, считай, не многоэтажное строительство, малоэтажное. А такое, видите, как домики, раскиданные по всему острову. И то по кругу, по периметру. И идешь, наслаждаешься тем, что и ни души, и никого. Пустые лежаки. На пляжах не видно тех, кто балуется, купающихся. Вот такие дела. Тишиной насладиться утренней, приятно. Нигде нет народу, за исключением персонала. Персонал гребет листья. Я вот дошел уже до ресепшена, до алкаш-бара. Так, басик по дню. Надо бы пройти. Показать вам по дню басик. Не забудьте оставить свои сердечки, если вы здесь будете. Также вот. В основном, конечно, англичане, ну и русских очень много, которые лов секс БДСМ. Александр, Надежда ужас вообще блин нафиг я это трогал и вот <как> опласкиваем ножки давайте-ка подню пройдемся пробежимся вот этот барон круглосуточный 24 на 7 вот такой вот басик я его уже несколько раз снимал но это так чисто подню когда нету народа днем народу здесь полным-полно суетно максимальная глубина метр шестьдесят ну, там почти метр семьдесят у меня буквально там, может быть, понос вода. Не по понос, который понос, а которая вода понос. Так, обходим. Зайдем с другой стороны. Но купаться уже можно. А, бассейн закрывают в половину восьмого. То есть вечером уже купаться нельзя с половины восьмого. Они его закрывают, огораживают. И у вас уже искупаться не получится. Здесь можно сложить, судя по всему, забытые вещи. Потому что эти ласты я здесь вот куча всего уголок забытых вещей судя по всему получается Ну и вот пришли на ресепшн сейчас красавец мужчина может быть меня угость чем-нибудь с утра посмотрим на экспериментус это для рыб колбаска вот для них Вот. рыс банан а это для этих бешеных микроулиток так, где они тут ходят вон они там плечут. видите Внизу шеваряется. Сейчас я им положу это масло. Тут на днях мы оставили масло. Как они накинулись, вы себе не представляете. Сейчас посмотрим, как они будут кушать это масло. Масло они любят очень. Вон их целая шобла. Вон она, шобла. А Все лазят, все что-то хотят.